Привет, народ! Сегодня мы будем готовить запеканку из кабачков. Опять очередная запеканка от меня. Это нежная, сочная, вкусная запеканка. Готовится очень легко, просто и быстро. Так что пробуем, начинаем. Поехали! Так, что нам понадобится для запеканки из кабачков? Это два кабачка. Одна луковица, один перец, две чайные ложки сметаны, 60 грамм сыра твердого, два яичка, два зубчика чеснока, зелень, я взяла базилик или любую приправу берете, или можно пучок петрушки или укропа, перец черный и 500 грамм фарша, либо куриного, но я взяла свиного фарша. Так, начинаем готовить, поехали! Ну вот, мы на крупной терке натерли наш кабачок, посолили, пустил он сок, слили сок. Теперь мы нарезали квадратиками перец красный, на чесночницу перетерли чеснок, натерли сыр, лук мы также нарезали кубиками. Все, мы теперь это все соединяем. Лук соединяем. Ой, Перец сюда. Куда ты гребешь? Так, теперь чеснок. Теперь мы добавляем туда наш фарш. Три, два яичка. Три. Теперь мы добавляем зелень. Берем Хватит зелень. Так, теперь мы берем соль. Думаю, достаточно. Так, теперь мы присыпаем его перчиком. Надо аккуратно, чтобы не, это, не переборщить, как я всегда это делаю. Так, перчик потрясили. Теперь мы это все сейчас хорошенечко перемешиваем. Вот такая получается консистенция. Берем теперь форму для выпекания. Смазываем подсолнечным, подсолнечным маслом стенки, чтобы не пригорело. Хорошенько, хорошенько. Так, смазали. Теперь мы высыпаем это все в нашу форму. Так, высыпали, утрамбовали. Сверху смазываем двумя ложками чайными сметаны. Хорошенько, хорошенько смазываем, чтобы не было пробелов. Раз, раз, раз, раз, раз. раз. Так, смазали. Теперь мы ставим это, эту всю красоту. Чуть-чуть вышла за края. Красоту мы эту ставим в духовку. На 30 минут она запекается при температуре 180 градусов. Потом вытаскиваем. Посыпаем сверху черным сыром. И опять на 10 минут в духовку. Поехали. Ну вот, приготовилась наша запеканка. Вот так она выглядит. Довольно аппетитно. Сейчас попробуем, продегустируем. Продегустируем. Так, дегустируем. Пахнет очень вкусно, кстати. Мне нравится. Мне нравится. Очень сочно. Вкусное. ням, -ням, -ням. Все. Спасибо, что были со мной, слушали, смотрели. Готовьте. Вам понравится. Я в этом уверена. Всего доброго.